Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Farming Simulator 22. Сегодняшний же выпуск будет посвящен старту с самого нуля на совершенно новой карте под названием Ягодная. Приятного просмотра, а мы, конечно же, начинаем! Продолжая путешествовать в поиске лучшего клочка земли для своих фермерских испытаний, я забрел в совершенно новое место, имя которому было дано в честь деревушки, которая расположена в самом центре карты. Так вот, недалеко от этой деревушки нам и предстоит начать наше совершенно новое развитие. Приехал я сюда, как видишь, на своем старом пикапчике. И я надеюсь, он как никогда, кстати, поможет мне в моих начинаниях на этом совершенно новом э, месте. И выдвигаемся искать то самое место, где наш старый знакомый нам пообещал все имущество и его окрестности. Но он где-то припрятал кое-какой сюрприз для меня. А какой сюрприз, мы уже посмотрим с тобой, когда приедем на место. Что-то мне подсказывает, что в роли Сюрпризы, будут необработанные земли. Единственное, что у меня вылетело из головы, как же называется тот самый поселок, в котором нам нужно будет обосноваться и искать это самое место. Точно, Чергать называется этот самый поселок. И мы уже сюда ä, прибыли. Осталось только проехать мимо лающих на нас собак и найти тот самый участок. А вот он, дорогие друзья. Вот как раз-таки мы уже к нему подъехали. Недалеко от продуктового магазина, как сказал нам старый знакомый, и находится его брошенный участок. Ну что ж, наверное, припаркуемся мы где-нибудь вот здесь. Очень хорошо, что мы около магазина всегда будет есть, куда сбегать за жрачкой и за пивом, к примеру. Ну что ж, паркуемся здесь, оставляем наш пикапчик вот здесь. А вот это, собственно говоря, тот самый участок, где нам и придется развиваться. Ну да, местечко, конечно же, заброшено. Тут все у нас зарощено деревьями вековыми, как я смотрю, которые, наверное, надо будет расчистить. И, скорее всего, это и будет моя первая Цель, которую мы сейчас себе поставим Нужно расчистить территорию хотя бы вот от этого большого дерева, которое посередине стоит Для того, чтобы мне можно было здесь разместить какой-нибудь свой домик Вот это маленькое деревце, которое слева тоже от меня нужно будет убрать Давайте посмотрим, где мы находимся Вот это, собственно, в наше владение, которое мы будем обрабатывать Здесь у нас есть два поля и один небольшой участочек. Вот здесь, где мой трактор сейчас находится. Да, вот не такая не маленькая, я вам скажу, область, потому что карта размером 4, вроде бы на э, 4. Я думаю, что истинные фермеры поймут, про что я э, говорю. Не знаю, сколько это в километровом размере. Но достаточно немало. Ну а мы тем временем поехали, наверное, сгоняем в ближайший магазинчик и прикупим там необходимого оборудования для лесоповала. Здесь можно прикупить совершенно все, что нам потребуется для наших с тобой работ. Ну что ж, сельхозтехника называется магазинчик. Давай подъедем, посмотрим. Из необходимого нам потребуется, конечно же, электропила. Давай посмотрим, где она у нас тут находится. Возьмем, наверное, первую попавшуюся. Да, я, наверное, фирмы Штиль и возьму, я их постоянно беру. В принципе, ни разу не подводили. Это во-первых. Во-вторых, нам потребуется, конечно же, какая-нибудь повозочка или тележечка для того, чтобы можно было погрузить спиленную и обработанную древесину. Какая нам потребуется? Вот эта, я думаю, небольшая, нам точно подойдет для нашего пикапчика. Ведь другой техники-то у нас и нет для того, чтобы перевозить. Поэтому возьмем, наверное, вот эту тележечку, покрасим ее в необходимые цвета. Итак, все необходимое у нас имеется, как следует, все закрепим, чтобы по дороге не потерять, и, наверное, уже будем выдвигаться на наш Участок Проверим ремни, как здесь работают, вроде все нормально. Так, приехав на участок, я сразу решил использовать свой новый штиль. Как же он будет себя вести? Давай посмотрим уже в полевых условиях. Ну что ж, заводится очень быстро. С первого раза буквально я его завел. И давай-ка сейчас попробуем повалить. Надо бы как-то повалить это дерево так, чтобы оно не упало на мой пикапчик и на мою телегу. Иначе хана всем моим а, приобретением. И я здесь сразу же, наверное... Закончу свое э, развитие. Ну, таким вот макаром, осторожненько подпилив дерево. Оно падает ровно туда, куда э, нужно. Ну и конечно же, нужно разделать его ответок. Разделов дерева стал совершенно другой вопрос Каким же образом мне его теперь а, Грузить руками, это сделать не получится Потому что бревна достаточно а, Тяжелые, и тут я вспомнил, что тут Недалеко живет сосед, мой старый друг Да, я раньше, как говорится, здесь жил В этих, в этих местах знаю некоторых людей Пойдем наведаемся к нему, поспрашиваем а, Остался ли у него какой-нибудь еще транспорт Алло, хозяева, есть кто-нибудь дома? Как оказалось, сосед у нас дома И он позволил мне арендовать Его а, трактор Который как раз-таки подходит Будет именно для леса заготовок. Потому что соседушка занимается как раз-таки лесом. Это его основной, как говорится, заработок. Ну что ж, давай-ка мы с тобой возьмем его трактор. Да, неплохой такой трактор. Я смотрю, импортный. Давно я не катался на такой качественной технике. Давай посмотрим, все ли здесь работает, и все ли у нас исправно. Постараемся. Завести отлично заводится. Да, все заправлено у нас, все системы работают нормально. Смотрю, гидравлика у нас настроена. Сразу видно подход мастера. Сосед держит технику в надлежащем э, качестве для экстренных работ. Ну что ж, мы поехали, наверное, на наш участочек и попробуем, протестируем уже этот трактор. Давай-ка попробуем сразу же взять самое большое бревно. Вот это вот идеально а, подойдет. Нормально, погрузчик вроде бы цепляет, да, погрузчик идеально справляется с этим бревном. Да, грузим первое бревно. Начало, что называется, положено, а дальше просто дело техники. Поехали. Поторохтев минут пять где-то таким вот образом, мне удалось все-таки наполнить мою тележечку древесинкой. Главное, чтобы мой ПК Папчик не сошел с ума, пока будем вести этот груз. Да, ведь мы еще таких грузов на нем не таскали. Ну и для начала надо посмотреть, куда же можно будет сдать древесинку. А сдать ее можно будет вот сюда. Давай поставим здесь меточку и поедем уже сдавать. По какому курсу у нас примут, сейчас мы и посмотрим уже на месте. Садимся... Заводимся. Ну что ж, перекрестившись, мы поехали. Да, главное не растерять это все по дороге. Такое тоже может быть. Ох и тяжеловато, конечно же, я нагрузил. С большим трудом тянет мой пикапчик. Все это дело очень-очень тяжело ему, я чувствую. Да я еще и нагрузил как-то кривовато. Меня постоянно от, от такого воза забрасывает то влево, то а, вправо. Блин, надо будет как-то перегрузить. Ну что ж, немножко разогнавшись, я потерпел неудачу, друзья. Я навернулся просто на бок. Капец, авария. Черт возьми, авария, друзья. Ну Как же так, а? Это во всем виноват спуск, который здесь у нас находится. Я разогнался, немножко не рассчитал, не притормозил вовремя. И, естественно, меня забросило с таким возом. Ну что ж, придется как-то сейчас решать проблему. А, Побегу-ка, наверное, я обратно за трактором. Иначе мне просто-напросто так и лежать здесь до скончания времен. Поехали, сейчас заберем свой арендованный трактор, за которого, между прочим, я заплатил аж целых 700 евро моему соседу добродушному. Естественно, всем хочется кушать. аренда техники просто так никому не дается, даже если это старый э, друг. Ну что ж, берем трактор, загружаем ту, ту древесину, которую я уже подготовил для следующей партии, потому что как же нам иначе мы будем использовать сейчас вот этот вот лесопогрузчик для того, чтобы перевернуть наш транспорт, который повалился. Так, где же я там перевернулся? Давай посмотрим. Охренеть, вы что, все на концерт Киркорова, что ли, поехали? Я не пойму. Вроде деревня-деревня, а пробка выстроилась. В машин, наверное, 15, если не больше. Ну что ж, давай-ка попробуем. Да, попытка не пытка. Будем пробовать переворачивать нас, наш перевернувшийся воз. Отлично, друзья! Получилось с первого раза практически. Как будто бы я знал, что все делаю правильно. Ну что ж, задача выполнена. Пикапчик мы перевернули и теперь можно ехать Дальше. Ну что ж, после переворота вроде бы пикап мой завелся нормально, ничего вроде бы я не повредил, а, вроде бы хорошо едем. Ну что ж, постараемся все-таки больше мы не переворачиваться, поеду достаточно тихо и поеду гораздо осторожнее, чем я ехал до этого. В основном практически на тормозах, проезжаем мимо живописных мест, да такой вот у нас тут мост. Шикарно, кстати, все сделано. Мне нравится это место. Нравится эта карта ягодная. Да, красиво в этих местах. Чем-то напоминает мои родные э, края. Ну что ж, вот мы, значит, и приехали на лесопогрузочную станцию. Оставляем машинку здесь. И пошли искать, кто у нас здесь принимает лес. Кому можно продать? Ага, вот он, пункт продажи. И ты посмотри, нас три с лишним тысячи мы только что продали. Мало того, что мы территорию очистили, еще и денежек заработали. По дороге обратно я решил срезать немножко путь, не ехать по нормальной дороге. А так как у меня внедорожник, я решил прокатиться, естественно, по бездорожью и испытать наши внедорожные качества. Ну-ка давай, проедем ли мы здесь в или нет? Вроде бы хорошо справляется наш пикапчик. Все-таки я не зря его в свое время брал как основное средство, как рабочую лошадку. Не только для передвижения, но и для преодоления вот таких вот тяжелых участков. Пути. Ну что ж, возвращаемся обратно и нас ждет здесь вторая партия э, древесинки. Я думаю, с ней будет еще сложнее, чем с первой с погрузкой, а потому нам снова потребуется трактор. Вручную это все просто-напросто не перетаскать, пилить мне на маленькие фрагменты не хочется, хочется сразу же все загрузить и одним разом увести. Ну что ж, берем наш трактор Месси, взятый в аренду у нашего соседа за 700 евро, блин. И продолжим погрузочку. Прошло примерно минут 15 и я смог наваять вот такой вот а, воз Загрузил сюда совершенно все сучки, которые остались у нас от этого большого дерева И вторую а, сосну маленькую тоже сюда загрузил И попытался дернуть, ни хрена себе, мой пикапчик аж встал на дыбы Что-то опять я переборщил с балансом, да, не по центру я нагрузил а, Очень сильно прицеп давит на заднее прицепное Мне бы не помешало сейчас какой-нибудь противовес спереди навесить или же в следующий раз просто грузить ровнее, а то вы сами, друзья, видите, как подбрасывает на дыбы мой пикапчик. Ну что ж, с горем пополам я все-таки отвез эту партию, получив за нее еще в районе 3000 евро, что тоже очень хорошо скажется на моем дальнейшем развитии. Как оказалось, после последней аварии до нашего переворота на дороге я немножечко коцнул свой бензобак, и у меня начал вытекать э, по капельке бензин Соответственно, заклеив бак, я поехал на заправочку После этого я понял, что трактор уже мне не нужен Который я арендовал у соседа И решил также его отогнать Туда, где я его и забрал. Ведь, в принципе, мы задачу выполнили, мы расчистили территорию. Правда, там у нас пеньки еще остались, которые я, наверное, уже в процессе, да потом, а, уберу, когда приобрету какой-нибудь свой корчеватель. Ведь оказалось, что у соседа у моего корчевателя-то а, и нет. С корчевателем и с пеньками я уже разберусь потом а, в отдельном эпизоде. Загоняем трактор на место и на сегодня, наверное, будем пока что мы закругляться. Ну что ж, вот такой у нас получился первый день пребывания в селе под названием Чергать, которая находится на карте Ягодная. Надо бы как следует после такого тяжелого дня отдохнуть. Пока не имея свой дом, наверное, схожу куда-нибудь к соседям на званный ужин и все в таком а, духе. В следующей же серии будем продолжать изучать наш участок, будем ставить себе совершенно новые задачи. Конечно же, будет это, скорее всего, вспашка агар. Ну и, конечно же, постараемся раскрыть секрет, который оставил мне мой старый знакомый, предоставивший мне эту замечательную территорию для возделывания. Не забывай ставить лайкосы. Жду тебя в следующей серии. Продолжение, конечно же, следует.